Новинки в горнолыжной индустрии, особенно когда меняются серии, которые мне нравились, меня очень часто напрягают и я очень как бы волнительно выхожу на тесты таких новых лыж Здравствуйте, Atomic G9, это новая модель, это Atomic в категории гигант, пришедший на замену известным Atomic D2 Технология не сменилась в обзоре, я рассказывал про них, что просто сменилась вторая дека на усиливающие четырех пружины. Вот. По катанию, как бы лыжа мне понравилось, но очень много к ней, тем не менее, нареканий. Значит, что с ней так, что не так. Значит, э, тот режим, для которого она создана и для которого категория хлыж должна работать, это гигант, она работает на все сто процентов. Значит, э, мне очень понравилось очень хорошая дуга, очень четкая, очень острая. Она в ней идет вообще как по рельсам и режет все на своем пути и в нее входит очень мягко и легко хорошо идет вот это переключение между работой самой лыжи и работы штырьком никаких провалов нет никаких там, ничего в ноги там, дых не включается ничего, то есть все очень мягко, ровно лыжа действительно отлично стабильная на скорости и вот когда она пошла уже когда вы ее раскочегарили, эту вот ее ритм она прекрасна, она на выходе динамична, на входе управляема, в дуге просто вот сопли по щекам и фигня, чем вообще вот Расслабляет полностью и никакого подвоха не ждете вообще в катании, от нее я легка в управлении и понятно в реакциях. При этом интересная. Из минусов, значит, есть два минуса, и они, на мой взгляд, безусловно, очень существенные для этого класса Значит, первое, в повороте присутствует, но очень направлена только в сторону увеличения радиуса. То есть, вот ее паспортный радиус, она в нем работает, в меньшей, она, в общем-то, не хочет заходить. Притом не хочет заходить. Не то, что ее там срывает, она просто вот ее не выдавливается. То есть вы ее туда раз, а она вот нифига. Вы ее туда раз, а она по своему радиусу фигачит. При отпускании, да, они увеличивают радиус, они увеличивают дугу, увеличивают скорость, не теряют стабильность. Без, вот это плюс, безусловный. То есть они позволяют, но только в плюс. То есть только на более быструю скорость. При этом, естественно, у вас возникает нагрузка на лыжу и эта лыжа с ней с этой нагрузкой скоростной работает прекрасно но вот сам факт что невозможно уменьшить уйти в меньший меня конечно безусловно расстраивает и не то что как бы вот мне там очень нужен этот средний поворот, но хотелось бы а почему нет почему нет почему да есть же лыжи этого же класса которые имеют более вариабельности в меньшую сторону и в большую ну а это лыжи только в большую при этом вот, могу сказать что те лыжи, которые имеют больше в в больше и меньшую скорую сторону, они э, ну, не многим хуже и не не менее рельсовые, чем это. А второй минус в том, что сама дека, особенно ее задняя часть, там где нет усилителя, вот этого, да, сзади, потому что RUD2 был, сзади усилителя этих нет. Это вот только задник чисто ровный, сама лыжа. вот... Она немножко тут туповата на боковом проскальзывании. То есть там, где мы не можем ехать вот этой вот резной дугой, мы вынуждены, естественно, применять боковое проскальзывание. Также мы для сокращения поворота на скорости вынуждены применять дрифт иногда для того, чтобы сократить радиус В этот момент лыжи очень и очень остро относятся к качеству подготовки склона. То есть на жестком, неровном каком-то снегу, жестком, твердом, в ноги лупасит нещадно. При дрифте нещадно в Дубасе, на разбитой трассе нещадно, в каком-то узком месте, где жесткая трасса, где жесткие мельветы надо маневрировать, упирается, упирается и нещадно насилует ноги. И вот это вот, конечно, тоже ну, подвешивает, потому что... Ну, зачастую, да, давайте смотреть правде в глаза, лыжа любительская. Любители не имеют возможности там тренироваться на одном склоне, спортивном, который для них закрыли. Любители не катают там только трассу по вешкам да. Любитель – это человек, который катает всевозможные разные места. То есть, там да, мы поднялись куда-то там, покатались, их там хороший, но потом нам опять-таки надо выехать в кафе, надо выехать здоровым, живым, не убиться там и получить еще удовольствие, да. Но и зачастую вот эти все там общие э, как бы так пользовательские трассы они в далеко не в идеальном состоянии и вот здесь эта лыжа просто делает вот так все вот она просто вообще вот. и за счет этого конечно мне эта лыжа вот оставила после себя какое-то такое нейтральное ощущение то есть при всем при том что в своем режиме она работает хорошо но опять же я не спортсмен я любитель и я любитель, и мне нужна вариабельность, мне нужна большая универсальность ее катания. Все, я пойду за следующий, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Встретимся на сайте и в катании. Больше катайтесь, меньше на сайтам шляйтесь. Все, пока.